Ребятки! Идите кушать! Ну и что на этот раз? Каша, которую мы не любим? Нет, конечно. Это мясной рулет. Любимое блюдо Роджера. Ого, понятно. Райан, ты что, плачешь? Я танец. Да, Просто. Вспомнил тут кое-что. И что же? Да ничего. Тебе не понять. Райан, пошли давай. Нам нужно идти спать. Иду, иду. Эй, приятель, ты не подскажешь мне, как я тут очутился? Приятель. Двою налево. Господи ты Боже мой. Блин, мой сон. Ты чё не спишь? А, -а, а, не пугай меня так, я чуть сердце не высрал. Так, тихо, тихо, успокойся, все хорошо. Ну окей. Тебе что-то снилось? Трудно объяснить. Но мне кажется, что я видел Роджера во сне. Он стоял ко мне задом и резко повернулся. Видел бы ты его лицо, это просто жуть. Ого, понятно. Ладно, ложись спать. На следующий день. Ребятки! Вы ни за что не поверите! Я нашел свое старое радио. Ничего все. Круто! Ладно, пойду слушать его в другой комнате, чтобы вам не мешать. Окей, наслаждайся своим радио. Блин, нужно его тут как-то настроить. Ой! Кажется, что то не то нажал. Хотя, может, оно таким образом найдет нормальную радиостанцию? Помоги. Что за? Мне послышалось или кто-то сказал? Помоги! Это я, <связывая> Луиджи, что за чертовщина тут происходит? Почему ты заорал? Ребятки, ребятки! Я, я не знаю, как вам это объяснить, но, кажется, я слышал голос Роджера. Что? Как? Это невозможно. Как ты мог его услышать? Я нажал на радио кнопку быстрого перелистывания радиостанций. Радио начало шуметь, и сквозь шум просочился голос Роджера с просьбой помочь ему. Может, тебе это показалось? Ну, я не знаю, но звучало вполне правдоподобно. Ладно, давайте позже об этом поговорим. Райан, Луиджи был прав. Это действительно был голос Роджера. Я только что узнал, что с помощью перелистывания радиостанций создается белый шум. И с помощью него можно услышать голоса мертвых людей. Душа может модулировать радиосигнал, который будет улавливать радио. И мы сможем понять, что нам говорит мертвый человек. Ого, вот это да. Давай расскажем это все Луиджи. Так все это правда? Бог ты мой. Вот это да! Давайте попробуем связаться с Роджером. Может быть, мы сейчас сможем помочь ему. Давайте, я буду с ним говорить. Я обязан ему жизнью. Алло, меня слышит кто-нибудь? <свистит> <свистит> Ого, вы это слышали? Ага, не отвлекайся, продолжай. Я могу поговорить с крысой Роджером, который родился в 1941 году. И умер в 2020 году. Ой, Господи! Роджер, ты меня слышишь? Я тебя слышу. Роджер, это мы, твоя семья, Райан, Алекс и Луиджи. Скажи нам, где ты сейчас находишься? Ого, он все же попал в рай. Это круто! Не отвлекайся, продолжай говорить. Роджер, мы можем тебя воскресить. Да, и побыстрее. Он сказал да и побыстрее. Но почему быстрее? Они идут. Они идут, то они. Хейтеры. Он сказал хейтеры. Ужас. Продолжай. Роджер, как нам тебя воскресить? Нужен эликсир. Нужен эликсир. Так. А как нам его изготовить? Алекс, дай мне ручку и блокнот. Вот, держи. Спасибо. Дальше. Ромашка. Дальше. О, Эх, придется пожертвовать своей кровью. Ладно. Дальше. О, и все. Все, я записал весь рецепт. А что делать потом? <смех> Отлично, теперь думаю, можно выключать радио. Да, трудная задачка нам попалась, детишки. Ребятки, Роджер сказал, что сюда могут прийти хейтеры. Возможно, мы уничтожили не всех. Так что давайте шевелиться. Окей, и что ты предлагаешь? У меня план. Я останусь дома, и постараюсь приготовить эликсир воскрешения. А вы с Луиджи, идите на кладбище, и откопайте Роджера. Затем, принесите его домой, и мы сможем его воскресить. Отлично, будет сделано. Райан, ты самый лучший брат на свете. Спасибо. Ладно, идите скорее на кладбище. Отлично! Доставай его, и сматываемся отсюда! А <свы> mm. он ни капли не изменился! Нет времени! Бери его и пошли! Эй! Вон они! Это вы твари, которых мы не могли прикончить! Мы убили вашего Роджера! идем отклинить его могилу! Вам никогда этого не сделать, твари! Бежим, Луиджи! Догоняй их! <музык> <музык> <гиб Staturata> э, еле успели! Роджер был хура. Мы убили не всех хейтеров! За нами как раз-таки двое хейтеров гнались, чтобы оствернить могилу Роджера! Ах, они твари неблагодарные! Нет времени говорить. Положите Роджера на стол. Сейчас я дам ему эликсид. Работает. Он восстанавливается. Все, теперь вам как? Ну что, твари, теперь я ожил. тебя робхата. хода Вот это да! Руааджиера! Мне так тебя не хватало! Спасибо, что спас нас всех тогда! И вам спасибо за то, что смогли услышать мой голос и спасти меня! Спасибо вам огромное! С возвращением, Роджер!